Уже затрагивали тему фаерволов. Теперь мы больше поговорим о хостовых, сетевых и виртуальных фаерволах. Как я уже говорил, фаерволы разрешают и запрещают трафик, основываясь на наборе правил или так называемом списке контроля доступа. Большая часть из них работает на сетевом и транспортных уровнях для приема или отклонения трафика, основываясь на порте, протоколе и адресе. Это значит, что вы, например, можете разрешить выход из вашей сети только HTTP трафику по протоколу TCP, порт 80, также HTTPS трафику по порту 443 и DNS по протоколу UDP на порту 53 и запретить все остальное. Если вы решили сделать так, дополнительно можно настроить фаерволы таким образом, чтобы был разрешен или ограничен доступ к определенным IP-адресам или диапазонам IP-адресов. Более продвинутые фаерволы работают на прикладном уровне для глубокой проверки пакетов или DPI на, как правило, выделенных аппаратных брендмаурах. У них есть правила, основанные на протоколах и портах, Например, когда они могут разрешить HTTPS трафик на порту 443, и вдобавок они инспектируют содержимое трафика, чтобы убедиться, что это желательный трафик, и что он соответствует установленным правилам. Если вы посмотрите на этот пример, обратите внимание на TLS хендшей Такие фаерволы могут определить, что это HTTPS. Это действительно HTTPS, а не SSH или TOR, пытающийся проскочить через этот порт. Просто потому, что это порт 443. Фаерволы, которые не работают на прикладном уровне, не могут этого делать. Они знают лишь, что это порт 443. И поэтому они пропустят трафик через него. В этом разница между фаерволами, которые работают на сетевом уровне, или уровнях 3 и 4, и теми фаерволами, которые работают на седьмом уровне, или прикладном уровне, или прокси файерволами, которые производят глубокую проверку пакетов. Входная фильтрация. Это фильтрация входящего трафика. Входная фильтрация в домашней сети, типа той, которую вы здесь видите, из-за над никакой сетевой трафик не может проникнуть в домашнюю сеть без явно заданного правила перенаправления портов или демилитаризованной зоны, настроенных на пропуск этого трафика. Мы узнали об этом из предыдущего видео. То есть Firewall почти нет надобности блокировать входящий трафик, в большинстве случаев с домашней сетью. Потому что входящий трафик с реальных IP-адресов не может общаться с частными или внутрисетевыми IP-адресами во внутренней сети. Это попросту невозможно, если только вы не настроили перенаправление портов или демилитаризованную зону. Устройства типа ноутбуков, работающие на собственных операционных системах, могут иметь свои собственные фаерволы. Например, у Microsoft есть BrandMower Windows, у Linux есть IP Tables, и эти фаерволы называются хостовыми или локальными фаерволами. Посмотрим на левую часть схемы. Если бы вы путешествовали и стали использовать точку доступа Wi-Fi или какую-либо недоверенную сеть, вам не нужно, чтобы недоверенные устройства имели возможность подключения к вашему устройству. Вам стоит заблокировать весь входящий трафик от этой недоверенной сети. NAD не защитит вас от недоверенных устройств сети, которые вы совместно используете. Во всех фаерволлах, костовых или сетевых, Должно быть настроено неявное правило, запрещающее внешнему трафику попадать на ваше устройство, если только он не нужен вам для определенных целей. И, как я уже говорил, на домашних роутерах это не требуется благодаря NAT. Однако, вполне возможно, что в постовом фаерволе это должно быть настроено. Итак, выходная фильтрация или фильтрация исходящего трафика. Выходная фильтрация. Firewall может использоваться для блокирования исходящих соединений. Например, запрет вашей машине под Windows общаться с домашними серверами Microsoft. Или предотвращение утечек DNS при использовании VPN. Или недопущение подключения Malware к ее командному серверу. Все это можно заблокировать в Firewall при помощи выходной фильтрации. Фильтрация исходящего трафика – это надежный сценарий использования сетевого фаервола маршрутизатора в домашней сети, находящегося за Злоумышленник, который каким-либо образом смог запустить код на вашем устройстве, обычно нуждается в том, чтобы его код связался с внешним миром для завершения выполнения своих задач. Будь то сообщение управляющему серверу о том, что файлы зашифрованы, или для кражи файлов, или, возможно, для установления удаленного доступа при помощи ратника. Обратная оболочка или обратное подключение необходимо для этого исходящего соединения чтобы злоумышленник смог управлять этим устройством или вредоносом на этом устройстве. Злоумышленники не будут пытаться осуществить входящие соединения в большинстве случаев, потому что они знают, что это не сработает. Нат их, и фаерволы по умолчанию блокируют входящие соединения, которые не разрешены явным образом. Итак, злоумышленники совершают соединения во внешний интернет, как только они закрепляются на вашем устройстве при помощи Malvari. Это соединение наружу. Как я сказал, является обратной оболочкой. Это обратное соединение. И код, который запускает подобные обратные соединения, называется shell кодом в общем, если вы услышите этот термин — Shell это такой код, который был специально разработан для соединения с внешним интернетом и получения удаленного доступа. Если вы посмотрите на веб-сайты, содержащие коды эксплойтов, то увидите, что там используется термин Shell -код. Вы будете знать, что означает «создать обратную оболочку». Обратная оболочка обычно создает Shell команду. Это касается CMD на Windows, терминала на Linux или Mac OS X. Либо в случае с более автоматизированными вредоносными программами, она будет просто использовать исходящие соединения для завершения автоматизированной задачи. Также irc каналы часто используются для соединения наружу, чтобы задействовать эти обратные соединения. Ради интереса, здесь представлен код, который необходим для создания обратных оболочек на различных языках. Здесь есть Bash, Perl, Python. PHP. И здесь вы также можете увидеть NetCAD. Обратные shell соединения с внешним интернетом позволяет получить удаленный доступ к устройству. В общем говоря, исходящее соединение из домашней сети на IP-адрес в интернете — это способ, посредством которого Malware общается, не при помощи входящих соединений. Итак, мы поговорили о входной и выходной фильтрации. Фаерволлы могут также использоваться для изоляции сети или сегментации сети. Все чаще фаерволлы используются для блокирования трафика между устройствами во внутренней домашней сети. Это делается для предотвращения распространения атаки с внутреннего устройства на другие внутренние устройства. Firewall может использоваться в этих целях, так же, как и роутер, и свич для создания изоляции сети или точки доступа Wi-Fi. Но только в том случае, если в их конфигурации есть такая возможность. Есть ли в вашей внутренней сети доверенные и недоверенные устройства, между которыми вы хотели бы настроить сетевую изоляцию? Устройства интернета вещей все в большей степени должны считаться недоверенными и изолироваться от устройств, которые вам важны. Я имею в виду, подключен ли ваш телевизор к внутренней сети, пропачен ли он, уязвим ли он. Скорее всего, ваше устройство интернета вещей содержат баги, непропаченные операционные системы. И есть большая доля вероятности, что в них есть бэкдоры, потому что они не подвергаются тщательным проверкам, как мейнстримовые операционные системы, которые работают на вашем ноутбуке или десктопе. Мы поговорим больше об изоляции сети позже в этом разделе. Для домашней сети есть три возможных типа фаерволов, которые вам стоит рассмотреть для использования. Во-первых, сетевые фаерволы, которые маршрутизируют трафик из одной сети в другую. В них обычно есть минимум два сетевых соединения. И в домашней сети они фильтруют трафик между локальной сетью и интернетом. И наоборот. Обычно в этом состоит их основная роль в домашней сети. Фильтрация из LAN в интернет, входная и выходная фильтрация. А если вы пойдете дальше, то вам нужно настроить изоляцию сети, как мы уже обсуждали. Большая часть доступных вам фаерволов будут работать на сетевом и транспортном уровнях для принятия или отклонения трафика, основываясь на порте, протоколе и адресе. Как я уже говорил, фаервол может находиться на вашем роутере, обычно используя ip таблицы И если, например, вы установите кастомную прошивку, она предоставит вам фаервол с ip таблицами И, возможно, это самый простой способ достать сетевой фаервол — установить кастомную прошивку с ip таблицами Либо вы можете завести независимый выделенный фаервол для вашей сети. Но это менее распространено для домашних сетей. Однако, у этого варианта есть ряд преимуществ. Обсудим это позже. Поскольку вам нужно определиться, зачем вообще вам нужен сетевой фаервол, один из основных недостатков сетевых фаерволов заключается в том, что Malware попросту использует порты и протоколы, которые разрешены для обмена данными с внешним интернетом. То есть, к примеру, если на вашем устройстве сидит Malware, она сможет выходить наружу. Вам нужно держать, например, HTTP порт 80 и HTTPS порт 443 открытыми, чтобы работать в интернете. Так что маварь, который работает на вашем девайсе, в большинстве случаев будет использовать те порты, которые являются открытыми. Если она попробует другие порты, которые будут закрыты, она начнет юзать открытые порты, и чаще всего в большинстве сетей порты, на которых работает протокол IP, будут открыты. Так что ваш сетевой фаервол не обеспечивает никакой защиты исходящих соединений, что не есть хорошо. А что касается входящих соединений, у нас в любом случае есть NAT, то есть у нас есть защита входящих соединений. В общем, это главный недостаток сетевых фаерволов. Он заключается в неспособности блокировать исходящие соединения, поскольку мы не можем реально отличить хороший трафик от вредоносного. Некоторые сетевые фаерволы могут быть более продвинутыми и работать на прикладном уровне. И, как я уже говорил, для глубокой проверки пакетов, например, выделенные аппаратные фаерволы типа PFSense или SmoothWall, Можете увидеть здесь, эти фаерволы могут инспектировать трафик на порту 80, HTTPS, и, возможно, блокировать трафик, которого не должно быть. Но им нужна сигнатура того, что следует заблокировать. Это будет сложно. Но даже в этом случае, если молварь будет отправлять зашифрованный трафик, они не смогут дешифровать этот трафик, если только у вас не будет установлен сертификат в браузер. И, как я уже сказал, даже если бы эти фаерволы могли расшифровать, вредоносный трафик, что им следует искать в нем, чтобы понять, блокировать ли его. В общем, это что касается сетевых фаерволов. Далее у нас есть хостовые фаерволы, установленные на устройства, которыми вы пользуетесь. У вас может быть комода фаервол на ноутбуке с Windows или iptables на Debian. По умолчанию, iptables поставляется в Linux. В Windows есть брандмауэр Windows. На MacOS X есть firewall PF и брендмауэр для программ. Поскольку хостовые фаерволы устанавливаются на локальную систему, их недостаток в том, что они находятся на той же самой платформе, что и любая малварь, которая может быть установлена на устройство для атаки на него. Вследствие этого, малварь, который захватывает контроль над вашим устройством, может просто отключить фаервол, делая его бесполезным. Умный малварь может также использовать процессы доверенных программ, которым разрешено проходить через фаервол, чтобы обойти фаервол. Например, Malware может использовать процесс браузера для соединения наружу, и некоторые вредоносные программы именно так и делают. Сетевые фаерволы не могут быть отключены вредоносной программой, запущенной на устройстве. Но хостовые фаерволы имеют преимущество в том, что они могут понять, какие приложения запущены на устройстве, то есть могут блокировать трафик, основываясь на белом или черном списке приложений. Это весьма эффективно. Хороший хостовый фаервол может, к примеру, разрешить соединение наружу программному обеспечению, про которое вы знаете, что оно нуждается в этом. Доверенные программы им позволено выходить за фаервол. Все другие будут блокироваться. В этом случае стандартные вредоносные программы, использующие обратные шеллы, не смогут создавать исходящие соединения, потому что они не будут являться доверенным кодом. Однако, как уже сказано, малварь, который знает, что делает, может обойти этот прием, используя доверенный процесс, например, браузера. В этом заключается проблема, когда малварь находится на одной машине с фаерволом. Эта малварь всегда может попытаться обойти фаервол. Третьим вариантом можно считать сетевой или хостовый виртуальный фаервол. Например, у нас может быть Zen-сервер в сети, на котором одна из виртуальных машин работает в качестве фаервола. Либо, как вы можете увидеть здесь, вы можете использовать свой ноутбук, на котором стоит виртуальная машина с PFSense VM, для защиты гостевых виртуальных машин. Виртуальный фаервол просто означает, что вам не нужен выделенный аппаратный фаервол. И это может быть полезным решением в некоторых обстоятельствах, например, когда вы устанавливаете VPN-сервисы, или пытаетесь предотвратить утечки VPN из виртуальной машины, или фильтруете трафик на виртуальной машине. И давайте я вам все очень быстро покажу. У меня тут Firewall PFSense. И если посмотреть на сетевые настройки... Итак, адаптер 1 находится во внутренней сети. Запущен над. Затем адаптер 2. Это внутренняя сеть PFSense. И если мне нужно, чтобы мои машины использовали эту сеть PFSense и Firewall, я могу, например... Давайте спустимся ниже. Изменяем здесь, на внутреннюю сеть PFSense. И тогда данная виртуальная машина будет проходить через этот виртуальный фаервол. Виртуальный PFSense. И мы поговорим больше об этом в других разделах. И почему вам стоит использовать это для приватности и анонимности? Но это лишь основной принцип работы виртуальных фаерволов. Какими могут быть основные правила межсетевого экрана, которые вам стоит настроить на своем фаерволе, будь то хостовый или сетевой фаервол? Главное правило таково — весь сетевой трафик должен быть запрещен. А меньшая его часть неявно разрешена. Это ваше первое и основное правило. И если вы раздумываете, что конкретно стоит заблокировать, то тогда вам стоит заблокировать IPv6. Если вы его не используете, если вы не уверены, используете ли его, то это попросту значит, что вы его не используете. Стоит заблокировать UPnP на порту 1900. Уже говорил об этом. Стоит заблокировать IGMP и любые сервисы Windows, Mac или Linux, которые вы не используете. Итак, это мои основные правила. Но, конечно, вам придется исходить из вашей собственной ситуации. И чтобы определиться, какие именно правила для фаервола вам нужны, вам стоит использовать решение, на котором вы остановите свой выбор для мониторинга трафика до тех пор, пока вы не соберете набор правил, который подходит под ваши задачи. Некоторые фаерволы будут делать это автоматически. Это всего лишь вступление к теме про фаерволы. Мы поговорим о более конкретных вещах, о выборе фаерволов, сетевых и хостовых, потому что вам нужно внедрять Firewall или любое другое средство защиты, только исходя из угрозы, которой вы пытаетесь противодействовать. Так что мы обсудим это более подробно по мере продвижения по данному разделу. Возможно, в вашей ситуации не обязательно использовать Firewall, а может и нужно. Пара терминов, которые вам следует знать. Динамическая фильтрация пакетов и инспекция пакетов с хранением состояния, SPI. Если фаервол использует динамическую фильтрацию пакетов, также называемую инспекцией пакетов с хранением состояния, а все современные фаерволы их используют, вам нужно разрешить лишь исходящие соединения. Вам не нужно правила для входящих соединений, чтобы трафик мог к вам вернуться. Не нужно правила, разрешающие веб-трафику возвращаться к вам обратно. Вам нужно лишь правило, которое позволяет трафику выходить наружу из внутренней сети. Как это работает? Когда происходит соединение, отправляется информация о номере порта источника. И номер порта будет больше, чем 1023. И в этом примере вы можете увидеть, что используется порт 1525. Вот он, в первом блоке. Firewall запоминает этот порт и при помощи списка динамического контроля доступа автоматически разрешает входящее соединение, пока длится сеанс, потому что оно использует этот порт, 1525 в данном примере. Когда соединение закрывается при помощи пакета FIN или RST, Firewall удалит список динамического контроля доступа, а для UDP, который является протоколом без установления соединения, список контроля доступа просто закрывается по таймауту. Это было знакомство с сетевыми, хостовыми и виртуальными Firewall'ами.